Давай почухать, почухать, давай почухаю, привет. Чухаю, чухаю, чухаю, чух чух привет. Зайчик наш. И еще один зайчик, заглядывай, Привет.